Поэтому я вам сейчас оглашу кое-какие листы дела. Мне кому? К муж. живому мужчине. Хозяину имени Алексея. Хозяину имени попрошу, когда он мне обращается, называйте меня там. Сегодня я вам поведаю о мужчине, хозяине имени Алексей, которому удалось под письменный протокол получить признание живого. Я считаю, что это прецедент, что письменно слова «живой мужчина» были подтверждены печатью якобы подписями должностных лиц. Личность установила. Раньше в упор не видели волеизъявления, а сейчас пишут волеизъявления рассмотрено. рассмотрена». Ты ответил за лицо. Ты ответил за лицо. А права разъясняются только лицам, участвующим в деле. В их понятиях ничего не собралось. Поздравляю. Для меня все ясно. Сразу тебя начала называть живой мужчина. Но ну, при этом поступала с тобой, как это, как с лицом, как с табуреткой говорящей. Ну, типичная табуретка говорящий. Ты пришел туда как живой мужчина. Ну, то есть ты возгордился. У тебя гордыня сыграл. Она меня признала, живым мужчиной. Все, как тебя шикарно, элегантно, как маленького мальчика сделали. Поставь себе мысли в форму. Трудиться во всеобщее благо и при этом получать доход. И чтобы мне это все нравилось. Никто тебе Мадрид мозги не пудрил, ты с такими мозгами пришел. Ключевое слово – никто. У тебя была цель уничтожить ее. То есть уважение абсолютно ноль к учителю. И творец тебя взял и становил дважды. Эта бумага была создана в помощь тебе, а не для того, чтобы кого-то уничтожать или унижать. А меня-то а меня ты не обманешь. Это говорит о том, что ты думаешь так, а ты использовал ее для атаки. То ты бы от бы получил обратку. Она тебе уроки давала. твою пользу принято решение или нет? А естественно. Для того, чтобы ты сам себя поставил на место. Чтоб ты осознал, кто ты. И чтоб тебя с этого места никто не сдвинул. Всем привет. Сегодня очень важное видео по теме живых. Все вы помните видео под названием «Победа живого мужчины в суде», где король Елена Петровна, так называемый судья, признал меня на словах под мое видео, под мое аудио «Живым мужчиной». Сегодня я вам поведаю о мужчине, хозяине имени Алексей, которому удалось под письменный протокол получить признание живого. Сначала я не хотел монтировать это видео, потому что видео, которое предоставили, записано почему-то в ускоренном режиме, именно звук. А? А это, это вот такой звук. И вишняка, Желый мужчин. Желый мужчин. Ну и плюс документы были в плохом качестве. В итоге удалось найти видео в более-менее нормальном варианте и, и документы привели в читаемое состояние но когда я разобрался что произошло я считаю что это прецедент потому что письменно ну на моей памяти впервые слова живой мужчина были подтверждены печатью ну и некими якобы подписями должностных лиц смотрим видео антон хозяин меня антон доброго здравия здрасте несколько минуточек уделите это хозяин имени алексей с чукотки слушаю смотри антон Суд был на днях у меня по восстановлению сроков, по неуплате ЖКХ-то. Почему-то она меня сразу начала называть живым мужчиной. Это нормально, нет? И обращаться ко мне как к живому мужчине. Ну, вот а ты видео заснял? Ну да, заснял. Ну, они скинули мне видео про Устанавливала мою личность, как у живого мужчины, где я живу. Я говорю, я живу в своем теле. <coughs> ну, а тело, я говорю, ну, тело живет, где ему удобно, где ему хорошо, и т.д. и т.п. и спокойно так меня называл, я просто недо... недоумение недоумении был, немножко я был шокирован. Я обращаюсь к живому мужчине, я говорю, у вас есть полномочия указывать живому мужчине? Она что-то вот начала барахтить, что-то тарахтить там. Я говорю, вообще-то между мной и создателем всевышним нет посредников, я говорю, прямая связь. Она опять свое там гнет, я говорю, ну это под принуждением, на вашем усмотрении, типа вам отвечать перед Всевышним придет. какой-то неадекватный суд у меня был. Личность установила? Непонятно. но она как устанавливала, она непонятно установила, она личность мужчины, получается, устанавливала. Я ей дал Рождество про ее. Я говорю, а ваши полномочия подтвердите. Какие вам полномочия? Ну, кто вы едете, туда-сюда. И она, ну. Считайте, говорит, что я вам тоже тоже стоп показал. Я, я говорю, хочу увидеть. Ну и удостоверение свое покажите. Она бэм-брм-бэм, что-то и съехала. И я не додавил эту тему. Она на другое перешла резко, блин. Короче, я пропустил этот момент. Добро, Чего? Да. какой цели ты звонишь? Вопросы есть или что? Вопросы есть. Она на персону потом написала в этом в определении своем, что явилась персона такая-то ответчик, куда взялась персона? Непонятно. Я так же была, да? Нет. Они никогда не напишут, да, что живой мужчина ее в своей бумажке. не ну почему? Раньше в упор не видели волеизъявления, а сейчас пишут, волеизъявление рассмотрено. Uh -huh. Ну, она не, не волеизъявление, они называют их ходатайственными заявлениями. Uh -huh. Не живого мужчины а не, именно... Нет, отвечу. Нет, у меня пишут, что именно волеизъявление рассмотрено. Uh -huh. Ну, пока нет, этого здесь все не пишут они. Знаешь, еще момент? Она мне говорила, вам права понятны? Я говорю, нет, непонятны. А что вам непонятно? Ну, говорю, вы объясняете их персоне. Я говорю, живому еще мужчине объясняю. Тут я сделал коротенькую паузу, да, буквально несколько секунд. Просто замешкался, как она может мне права объяснить. И она такая, ладно, все права понятны, все, все продолжает. Дать. Какие вы выражения хотите делать резко-резко? И, короче, вот тут я в этот момент, судя по всему, пропустил, да? Ты ответил за лицо. Что ответил? Я ничего не ответил. Ты ответил за лицо. Она тебя как ответил? Как спасибо. Вам права я понятны, а права разъясняются только лицам, участвующим в деле. Раз ты ответил за лицо... Но я же не сказал, непонятно. Не да неважно, ты ответил за лицо. А -а -а. Вот, она, вот она, персона, явилась, которой права непонятны. А, -а, -а надо было сказать, какие... Какие права, да, надо было сказать, да? Не понимаю, о чем вы говорите или чего. Ты вообще, это, кодекс административный гражданский читал хоть раз? Да, не особо. Но гражданский-то читал. Ну, а как ты можешь тему в живых включать, если ты даже в них понятиях ничего не соображаешь? Ну, думал, что соображаю. Как как ты соображаешь? Не читая кодексы, ты считаешь, что ты в них соображаешь что-то? Ну, и несколько статей прочитал, что которые к делу относится. И все? Еще, да. Поздравляю. Ну, чё, в чем еще вопросы? Для меня все ясно. Ну, ты мне разъясни теперь. Так я разъясни. Сказать. Открой любой кодекс. А мне сказать. А я я не не рад... подожди, не перебивай. Ты просишь разъяснить и перебиваешь. Ну У -у -у. хорошо. Открой любой кодекс, там написано, что в начале заседания при открытии лицам, участвующим в деле, разъясняются их права и обязанности. Вот она конкретно тебе, она тебя поймала на том, что она тебя это, как тебя, задобрила тебя тем, что сразу тебя начала называть живой мужчина. Ну, при, при этом поступала с тобой, как это, как с лицом, как с табуреткой говорящей. Она, она, она говорит, я здесь права живого мужчины. Права понятны. И тут ты ввязался в процесс и ответил за персону. Ты говоришь, нет, непонятно. Ты ответил, а что надо было сказать? ты ответил за персону. А, понятно, понятно. Теперь мне ясно. А вот еще промолчать просто, или я не понимаю вообще, о чем вы говорите, или кому обращаетесь, типа кого, да? Конечно. Вот ты правильно задал вопрос, вы кому обращаетесь, она говорит, живому мужчине. И надо было сразу тут же, а, а разве согласно вашему кодексу, живому мужчине могут быть разнесены какие-то права? Там разъясняется права только лица. Вы что не в курсе что ли? Ага. ага. А не лицо, я живой мужчина. Ну вот видишь, она тут. Она тебя поняла, она сразу. Элементарно, элементарно. Потому что у тебя нет осознанности, нету знаний. Ну они, из головы улетучились на тот момент. Она видит, что меня запудрила мозги вот этим. Я все это знал, что нельзя соглашаться с углашаться. Ну ты пришел, наверное. Ты пришел живым мужчиной, и у тебя из головы все улетучилось. То есть без головы стал. Ну, типичная табуретка, говорящая. Ну, не совсем так. Да именно так. потом ты я дальше выправился, там, Именно так это? И в этом моменте я уже... Ты хоть раз аудио монтировал? Нет. Так вот, я тебе разъясняю, что если два человека одновременно говорят, то понять, о чем они говорят, каждый из них в отдельности, любой из них, невозможно. Поэтому если я говорю, ты молчишь. Если ты говоришь, я молчу. Потому что если разговор очень важный получится, и ты дашь добро на его размещение, то я потом буду ночами не спать, пытаться разделить твой и мой голос, чтобы хоть что-то люди смогли разобрать, что ты сказал, что я сказал. То есть мы с тобой сейчас под запись говорим, да? У меня все разговоры всегда пишутся. Я снова предупредить его, поясни, мысли выражал. А я всегда говорю, что у меня все пишется. В общем, после того я уже правильно... Я тебе что хотел сказать? этот момент я опустил... в серьезно, блин, ну каждый день одно и то же. Все звонят, Антон, нужен совет. И, и, и перебивают, и говорят сами за меня. И про бабушку, и про дедушку, и про то, как паста у них это выдавливается из тюбика. И что у них соль в солонке закончилась. И что у него пятка чешется левая, а потом правая. Почему-то... Хотя... Ну, чего угодно рассказывают. Вот а, а смысл звонка был, Антон, есть две минуты, нужен твой совет. При этом я два часа вынужден слушать, как они э, жили предыдущую, э, вот именно вот эту жизнь всю. Это что такое вообще? Так, что я тебе хотел сказать? Я тебе хотел сказать, что ты, ты пришел туда как живой мужчина, обрадовался, что она тебя назвала живым мужчиной, и у тебя бахом, из... то есть ты возгордился? У тебя гордыня сыграла, что все, я уже типа победил, она меня признала же мужчиной, все. А дальше можно говорить что угодно, как угодно, главное, она меня признала, все. А, а она тебе элементарно наверное, на двух словах поймала и все. Я, а дальше ты уже, ну, естественно, если ты говоришь там видеопротокол велся, то получается там этот э, какое гражданское дело было? Да. Ну вот, гражданское... Mm -hmm. гражданское а восстановление нет. апелляционных сроков. Восстановление чего? Апелляционных сроков на обжалование судебного решения. Ну это везде есть, а гражданский кодекс-то какой? Ой, этот кодекс, э -э -э, категория дела. Административный, гражданский, уголовный. Гражданское судя по всему по ЖКХ там. А, ну а вот. Кодекс казанский секретарь? Ну вот, соответственно, был секретарь, писал протокол, плюс аудиопротокол, плюс видеопротокол. Видеопротокол они сами делали? Сами делали, и я на телефон снимал, ну, не с самого начала. Ну, это, они тебе видеопротокол предоставили? Да, вот я сейчас только его открыл, да, сегодня только предоставили. Ну вот, вот пришли мне. И, и, и Я посмотрю и для всех сделаю видео, чтобы все, все посмотрели, как, как тебя шикарно, элегантно, э, как это, как маленького мальчика сделали. чтобы для другие люди такие ошибки не допускали. Да как-то я звездой Ютуба стану, да? Ну, не, не обязательно звездой. Ты можешь, ты можешь стать, как сказать, э, ты можешь выдать информацию, но не стать звездой. Ни имени, ни фамилии, ни отчества, ни, ни города, ничего не, никто не будет знать. Просто голос какой-то. А, ну, давай вот так тогда. Ну. Ну, постараюсь, слушай, у меня интернет вот такой замороченный, тормозной. А вообще видео надо на, на, YouTube. Видео, видео надо на YouTube грузить и присылать ссылку на, на это видео. Все. Ну, я, слушай, не соображаю в YouTube. Не обучен загружать туда. Есть Яндекс.Диск, есть Google. Есть есть всякие разные сервисы, ну, которые ну, да. куда можно загрузить, а потом ссылку присылаешь. Ни разу этого не делал. Надо учиться. Ну, так научись. Чего вы думаешь, это... Ну, кнопочку, я... на... кнопочку нажал, заснял видео, и все, и супер-пупер молодец. А отправить, осмонтировать, а звук угу. а наложить, а картинки, а в Ютубе разместить, это тоже Тут труд Знаешь, он там... Я... Это... Ну, до этого не доходят у меня руки. Прихожу вот домой, я пришел сейчас в не время. Вот я только сейчас по видео открыл. И утром опять это херня начинается. На работу, куча народу. Так поставьте. Вот себе... Вечером гараж, на видео. Поставьте себе мысли в форму. Алло. Еще раз подскажи. Я говорю, поставь себе мысли в форму. Хочу это трудиться во всеобщее благо и при этом получать доход. И чтобы мне это все нравилось. Uh -huh. И так же всеобщее благо. <смех> Только доход я от своего труда получаю. Ну так тебе это не нравится? Ты страдаешь от этого? Я страдаю от того, что мне, ну, компьютер мне достал на работу, еще и думаю мне смотреть. Ну все равно страдаешь. Ну вот от чего я страдаю? Ну, я не скажу, что я страдаю. Просто мне это не нравится. Но это и есть страдание, когда что-то не нравится. Ну что, вопросы. Ну, да все да, я это хотел услышать от тебя. но я сам об этом узнал. Чего вопросы? Вопросы, как они тебе определения предоставляют, что там пишут в этих ну, документах. Пока персону пишут. И как ты принимаешь это все. Расписываешься или не расписываешься. Так я же видео все показываю, как, как я эти бумаги принимаю. Ну, честно говоря, милый, я тебе просто сейчас вопрос, да? Я нету у меня возможности смотреть все видео. Я коротко посмотрел пару твоих этих судебных заседаний, и то перед самым судом, и туда пошагал. Думал, что я уже готов. А она мне запудрила мозги. Никто тебе мозги не пудрил. Ты с такими мозгами пришел. Да, и недостаточно готовый пришел, да. Нетренированный. Вот если рассматривать вот эту всю ситуацию как элементарную игру под названием В кавычках Суд. <звук> вот, тогда получается, <звук> ты, <звук> ты, ты пришел за эту игру, и она тебя очень красиво. Она у тебя выиграла вот этот, как говорится. Вот эту игру. Хотя ты думал, что ты выиграешь. Согласен. Да, началось, знаешь чего? Я распечатал перед судом не тот, а, не то ходатайство по поводу безлимитного права там суда и так далее, что нет ли она на то, на это, на третье. Я достаю бумагу, блин. Хотел я вот это зачитать, чтобы она это впечатлилась там и поняла, что она здесь никто. А у меня бумага совершенно другая, прикинь, косяк. У меня две было, два документа было в папке. И я. Торопился на этот суд, да, не успел распечатать в хорошем э, цвете, в цветной, это был закрыт, короче, учреждение где-то распечатывает, цветные документы. Я пошел к себе в кабинет, быстренько распечатал черно белом пришел на суд, достаю его, хотел я зачитать до начала судебного заседания, кто она есть там, да, чтобы она предоставила свои полномочия, ответила на три вопроса, а у меня бумаги этой нет. И все, и у меня, короче, вот немножко растерянность появилась из-за этого. А знаешь, почему это произошло? Пошло не так, не надо. Ну давай, расскажи. Элементарно. Ключевое слово никто. У тебя была цель уничтожить ее, это, разбить ее в пух и прах, чтобы мне, это, от нее там и пустого места не осталось. То есть, вот ты буквально сказал, чтобы, чтобы она поняла, что она тут никто. То есть уважение абсолютно ноль к учителю. То у тебя была цель уничтожить учителя. И творец тебя взял и остановил дважды. Ясно? И причем это желание-то у меня возникло, вот это все зачитать ей. Ну, буквально за несколько часов государственное. Дело не в этом, дело не Потому в том. Думаю, это смысле. надо, а до этого не было. Дело в том, что у тебя цель была уничтожить это учителя. Унизить его, превратить его в нищество. Да, как говорится, ты хотел поставить ее на место. Не, да. И творец тебе не, не дал это сделать. Ну, Ладно. хотел. Создатель, да? Всевышний. Ну да. Если ты не умеешь читать такие знаки, я, я вот немного умею. Еще у них уловки перед началом суда меня три раза, слушали, секретарь, приглашала в зал суда. Подожди, пополню... это нельзя делать, да? Подожди, по поводу этой бумаги, я ее создал не для того, чтобы кого-то поставить на место, черным мантию там или еще кого-то, а для того, чтобы ты осознавал, что происходит. Эта бумага была создана в помощь тебе, а не для того, чтобы кого-то уничтожать или унижать. А ты ее использовал во время... Я не собирался... С чего ты решил, Ротлантон? Я тебя перебью, извини. Я не собирался никого уничтожать, то вот зацепился. Я хотел просто объяснить ей, кто я и кто она. Вот. Ей никто, скорее всего, этого не объяснял. Я впервые хотел кто? это сделать. Стоп. У меня вообще нет никаких кто? планов, кого-то уничтожать. Я к ней к ней я относился с уважением. Стоп. Нормально. Без всякой злобы, без негатива, без ненависти, без ничего. Алло. Еще Антон. Еще Антон, я договорю, прости меня. Про это документ я миллион раз уже читал до этого, просто я его не изучил, я вообще про него опустил. И вспомнил про него буквально за час, что перед началом суда нужно вот это все заявить. И получилось, что не нужен этот документ оказался, и все пошло не так. Все пошло не так, и, короче, этого так и получилось. Чуть-чуть не те слова сказал, которые надо было сказать. И я просто в этот момент не сказал, что надо. Вот так. Я уже неделю это обсуждаю, вся в голове, какого хрена. Ну и вот это меня смутило, то, что она бумага мне все равно вывела на персону, написала там всякую фигню. Я ее не акцептовал, обратно им отдал. Отправил. Это я уже слышал. Ты мне дашь слово? Алло. Что, я готов тебя, готов тебя послушать. Ты, ты, что там пытаешься меня обмануть что ли, или других кого-то обмануть, или себя обмануть? Ты можешь сам себя попытаться обмануть. А меня, а меня, то ты не обманешь. Я четко слышал, как ты сказал, что ты хотел зачитать эту бумагу, чтобы дать ей понять, что она здесь никто, а никто это буквально нет ее, ничто, нет ее там вообще. То есть ты хотел себя возвысить за счет унижения ее. Ну что ты мне катаешь, что ты не используешь. Это я сейчас так выразился. Так ты выразился. Так стой, так... стой. Так ты вы в том-то и дело, что ты выразился. А слова произнесенные, это и есть материализованные мысли. Это говорит о том, что ты думаешь так. А если ты думаешь так, это говорит о том, что ты ощущаешь именно так. То есть у тебя цель похода была, цель использования бумаги именно изничтожить учителя. А, а я бумагу создал для того, чтобы ты сам себя поставил на место, чтобы ты осознал, кто ты, и чтобы тебя с этого места никто не сдвинул. Эта бумага создана для самоопределения, для самозащиты. А ты использовал ее для атаки. Вот тебе а творец я остановил тебя дважды. Я ее не использовал даже. Ну пытался же дважды. Причем пытался с плохими мыслями. Почему дважды? Ну ты говоришь, ты это вспомнил о ней за час. Что ты там говорил? Напечатал, потом забыл, потом распечатал, принес, и у тебя этой бумаги не оказалось. То есть дважды ты ее хотел это принести. Так? Один раз я ее хотел принести, просто я в святом варианте хотел принести ее. А получилось черно белая а не та. Ну вот, дважды. Получается, мне творец не дал ее туда занести и зачитать. Потому что если, если бы ты это сделал, он тебя спас на самом деле, вот это, что он тебя отобрал, эту бумагу. Потому что если бы ты это сделал и изничтожил бы ни за что не про что, незаслуженно совершенно. Если бы ты вот эту бумагу произнес со злобой и уничтожил бы, дал бы понять черной мантии, что она там никто, то ты бы от бы получил обратку. И очень хорошую обратку. Потому что ты поступил со злобой совершенно необоснованно. Незаслуженно. Ясно? Я об этом уже подумал, что хорошо, что у меня не было этой бумаги, потому что. Ну, значит, надо, чтобы другой суд прошел, чтобы я все эти ошибки свои устранил. Иначе и и дело... провел. Дело не в бумаге, а в твоем это, ощущении, в твоем настроении. В твоих мыслях, с какими мыслями ты хотел эту бумагу использовать? Ты мог бы и то же самое сделать. Знаешь, она мне особо надо еще не ложилась. Я сомневался, использовать ее или нет, Антон, извини. Опять, я... Еще в последний момент подтолкнуло меня. Что... Почему ее не использовать? И, видимо, не надо было ее действительно брать, потому что я не был готов ее использовать. Да дело, я тебе еще раз, раз Так получилось, что ну, я только сам. Встан тебя запутал. Да я тебе говорю, дело не в бумаге. Ты бы мог это все и на словах сказать. Просто со своими словами как получится. Но э, ты, ты бы это сказал, со злобой опять же. У тебя там что, этот э, язык не пересыхал? Нет, все в порядке, было, вообще спокойно был. А... Единственное, когда я начинала там все говорить, объяснять, я сказал, что вы какие права имеете мне что-то объяснять. «У вас есть полномочия? Можете их подтвердить как-нибудь?» Она говорит, ничего, не пропускала уши. Такое ощущение, что она то ли не знакома с этим, то ли черным. Да. Игру воспринимала. Она тебе уроки давала. Это называется... Так все она осуществляет. Чего? Все он осуществляет, с тобой согласен. Если она тебя игнорировала, надо было воспринимать это как урок а не как игнорирование. Что делать, если тебя игнорят? Вот он, главный урок. И она тебе постоянно эти уроки давала, а ты не мог понять, что это урок. Надо было включать соображалку и соображать, что делать в случае игнорирования. Не до конца понял. В каком смысле она меня где-то игнорировала? Ну, ты говоришь, она игнорировала. То есть, она вопрос к на отвечала? Подожди, ты сказал, что она игнорировала? Она игнорировала мои вопросы, да что если у нее полномочия, там злой мужчины, что-то ему объяснять. Она mm -hmm. там, опускала мимо и дальше свою, там, тарабоила. Ну, ну и что, что она игнорировала? Ты что, не знал дальше, что делать, что ли? Ну, знал, говорил, несколько раз выявлял ей, кто я есть. Она там личностно устанавливала. дата рождения, туда-сюда. Ты еще и дату рождения назвал? Да нет, конечно, он мне задавал вопрос у рождения свои подтвердить. Я говорю, я повторяю, что я жив, а мужчина, хозяин имени, вообще больше ничего пояснять не намерен. Это, это, это. Потом она он мне еще раз опровергала. Я говорю, уже третий или четвертый раз говорю, что я жив, дух душа, теле мужчины, больше ничего общать не намерен. Все, и она, короче, начала уже другое говорить. Начала меня перебивать, что-то мне указывать. Я говорю, вы можете Имеете полномочия мне указывать? кому обращаетесь? Он говорит, живому мужчине, к вам, И больше никого нет. А вы имеете право, говорю, имеете полномочия, указывать мне, как живому мужчине. Он типа, я веду заседание, я говорю, все понятно. Не, все понятно, я такого не говорил. Так что между мной и создателем гайд да, вас нет посредников. что вы будете отвечать перевышнего. Все она, это как будто мимо уши пропустил, и дальше давай поработать. Вот И вообще ни не, к ней не обратился Ну и чем дело-то закончилось? Ну Дело закончилось, что они положительное решение приняли Что установили апелляционные сроки Все нормально, но вот меня вот это все засмещало. Подожди Сначала вспомни. я вот осуществленный вовсе мое, подожди, остановись В твою пользу принято решение или нет? А естественно В мою пользу решение принято ну, так и говори, а то говоришь положительно, а всю пользу не ясно. В мою пользу было решение принято. Ну, а ты... Мне не понравилось, что они там нафига себе ответ... что явился ответчик, и мои фамилии инициалы указали. Я, тебе сказал, и я написал на этом письме, что не за лицо. Я тебе сказал, почему они так написали. Угу, потому что я сказал слово «непонятно», да? Ты ответил за персону. Надо было мне два раза сказать, что вообще мне ничего не ясно, я не пойму, к кому вы обращаетесь. Чего, чего надо ответить? Надо было ей ответить, что я. Ну, мне надо было ответить, как я понял, мне надо было ей ответить, что я <смех> живу по естественному праву. А у меня торговая тут навязывается. Я, естественно, правильно хожу, я а вы в торговом. Поэтому мне не ясно, о чем вы говорите вообще. А вот что такое сказать мне. Чего говорить, А решая... на паузе, пока я думал, она пауза, ну, она паузу это и воспользовалась. Так понятно, право понятно, какие у вас есть там и заявления или возражения. И переключила меня резко, видишь. А у меня бумага эта лежит на герметике, которую я хотел зачитать, ну, что они там в судебном деле -то. не нашел материалов подтверждающих о том, что я получал это, что личность мою как они установили, когда у меня Паспорта не было на руках, что он в ФМВС находился, уничтоженный. Она сразу съехала. Это у вас есть ходатайсти и так далее. Там что там суд, косяки на косяках у них. В общем, вот так. Ясно? Единственный вопрос, что они выдают определения свои на персоны. И нам приходится их получать, да, какие есть. То есть они нигде в определениях не упоминают появился не, не персона, а хозяин этой персоны. Да я знаю это все, но что ты мне это расскажешь уже по третьему кругу? Давай вопросы задавай. Мне я не вот не это дает. хотел... все, я с тобой вот это все хотел обсудить. Меня интересовало вот это, что они выдают на персона и никогда не указывают, что там явился не персона. Да, нет, а я а слышала, хозяин этой 95. персоны. 25, вопросы еще есть вопросов больше нет я тебе хотел подтверждение услышать я услышал это пришли мне видео это, хочу посмотреть и мне от тебя нужно добро чтобы вот этот аудиоразговор разместить для всех даешь добро? Ага, хорошо постараемся чего постараемся ты его там прокурортируешь или его целиком выложишь э -э как скажешь так и сделаю хочешь целиком хочешь этот вырежу анонимное сделаю ну, лишнее там убери на усмотрение, потом мне дашь. Не знаю, где это можно посмотреть, то хочешь. Ты, я тебе конкретный вопрос задал, анонимное сделать или нет? Анонимное в каком случае? Что я не должен произносить там? что ты В каком случае анонимно? Ё-моё, ты хоть знаешь, что такое слово анонимно? Но мы с тобой персональные данные какие не оглашали. Что я могу оставить? Или что нужно вырезать? Говори сразу, чтобы потом вопросов не возникало. Ну, что, вот эта лишняя вода ушла оттуда. Лишнее вырежу. Да лишнюю воду я и так вырежу в любом Посмотрите. случае. Я спрашиваю про город, имя, отчество, фамилия, еще какие-то данные там. Вот это все оставить или вырезать? Нет. Да, это не нужно. Хозяин имеликси да, еще там. Я что там произношу, я уже не помню, что я произношу национальные данные, нет. Там про Чекотку что-то было еще. Ну, про Чекотку пусть будет. Uh -huh. Ну все, жду, я тебя видео. Ну, в Телеграме твой номер этот, где есть, да? Там не номер, там никнейм. Онтон э, тон 4.0. А снимай скинет сбросишь? брось, сейчас скину. Никнейм. Все, добро, давай. давай Будут вопросы на связь. К кому обращать? А? К кому обращайтесь? вам обращайтесь. Присаживайтесь. К живому мужчине, хозяин Эмиликсей? Да. Благодарю, я сегодня насиделся. Я постоянно. Вы? Я тоже постою, да. Постойте. Это ваше право стоять. Значит, открываются судебные заседания. А, извините. А, как обращаться? Ваша честь. Анна Викторовна, да? Ваша честь. А по имени отчества можно? Нет. Может, не и на запись судья. Судья? Да. А, ну я хочу обращаться к вам по имени общества. Значит судебное заседание открывается, Анна рассматриваем, этого, мы заявление. Хочу, то вы тогда, когда я вам дам слово. Когда судебное открыто, я когда будет открыто, тогда будет я, судебное я хочу до начала судебного заседания сделать заявление, волю в порядке, как Сначала хотя бы установить, кто вы такой есть, вашу личность, я разведу, кто судья. Да, начало. Я Давайте. хочу все это прояснить как раз до начала судебного заседания. Значит, я оставлю известно, что в данном судебном заседании у нас ведется аудиопротоколирование. Телефон и мобильный убираем. А видеозапись есть? Ведется. Вам ведется и видео, и аудиопротоколирование. Камеры висят? Пожалуйста. Так, я могу начать. Может, хотя бы ведем к тому, что дело, что рассматриваем. Сегодня у нас рассматривается ваше заявление о восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы на решение Беливинского районного суда. Погода поделала Секретарь должен нам ярко. судебное заседание явился ответчик Не явился жилищно-коммунального хозяйства Беликенского муниципального района брови времени месте проведения судебного заседания извещено надлежащим образом причем яркие не известно. а вот теперь тут переходит к установлению личности представьтесь пожалуйста кто у нас вы отвечит по данному делу я живый мужчина живый в душах в теле мужского рода живых поближе к микрофону кто найдите хозяин данных uh -huh. этой персоны да когда родились где родились благополучатель дата рождения место рождения я живой мужчина uh -huh. хозяин личных данных uh -huh. зови Алексей uh -huh. дата рождения более никого ничто выявлять не желаю дата когда вы родились я выгодоприобретатель благополучатель персоны uh -huh. У нас дело рассматривается к человеку его это ваше дело? Я живу мужчина, хозяин имени ага. Алексей, благополучателем этой, этой персональной мне этой персональной. Если вы не я не могу с вами рассматривать дело. Я могу от лица живого мужчины, хозяина этих персональных данных угу. сделать угу. А, различные высказывания. Угу. Паспорт Еще. имеется? У меня есть тождество. Тождество есть. Давайте ваше тождество. То есть я хочу сам вам предоставить? Через судебного пристава. Обозрение. Через, через судебного пристава все видно. передаете? Через, все, через, мы через мы судебного пристава. Вы сейчас да, это да, моя воля. Да, да, Вы да, А у вас копия есть для суда, чтобы приобщать к материалам дела? Поскольку у вас оригинал представлен? Да, для чего он копия? Для того, чтобы приобщить к материалам дела, чтобы было что чтобы в судебном составе присутствовали. Именно вы. Ну, у нас же видеопротокол, видеосъемка и протокол. На видеопротоколе не видно, ваши, что вы... Я не Я живой мужчина. Я уже третий или четвертый раз говорю, что я живой мужчина, хозяин этих личных данных. Uh -huh. То есть дело мы рассматриваем в отношении... Но вы можете рассматривать в отношении Ага, хорошо. Секретарь, сделайте с ней копию. А так, есть, а вы делаете зарегистрирование? Есть, есть копия? Я о, я есть вам копия? Копию, давайте. Я давайте, давайте, если есть копия. Оригинал не нужен мне. Раз вы ко мне обратились, я хочу сделать возражение. Угу. Так, вот под протокол судебного заседания возражаю ваш оригинал вашего тождества. Так, где вы у нас проживаете? Я живу, живу в своем теле. Угу. Я дух, а душа, живу в А где вы живете? А тело живет где где ему удобно. Ну где ему удобно сейчас жить? Где ему удобно жить? Ну где? В разных местах он живет. Угу. Кем и а где, где работаете? Кем и где работаете? Живот и душа? Работаете, живете, то понятно, что у вас в душе, а работаете где? Сейчас я не работаю. Не Сейчас работаете? я нахожусь в суде. А? Сейчас я нахожусь в суде. А вообще до суда, где работали? Для чего это? Установили вашу личность. Вы к кому обращаетесь? М? К вам, к живому мужчине. К живому мужчине? Ну я, моя персона работает. А... Угу. Кем? М угу. Хорошо. Семейное положение, образование. Я достаточно ответил на ваши вопросы и хочу сделать возражение. Подождите, сделайте заявление, когда я вам скажу. Значит, у нас судебный социальный. Кому прощается? Искусственном... Вы можете указывать живому мужчине? Да, живому мужчине. У вас есть на это ваше... право? На что именно? Указывать живому мужчине. Между мной и Всевышним нету всяких посредников прямая Давайте я буду вести судебный процесс. Я вам представлю снова, выскажитесь и расскажете, что вы хотите. Под принуждением на ваше усмотрение, значит, вы отвечать будете перед Значит, суд вам разъясняет, что дело рассматривается Бирьбинским районным судом, судьей Медниковой, при секретаре судебного заседания Саркалитовский, с участием живого мужчины, хозяин имени Алексея. Выгодоприобретатель, да, этих персон. Выгодополучатель, благополучатель. Соучредителем этой персоны. Вы сообщили к вот. Значит, тут вам разъясняет, что вы имеете право заявить отвод составу суда по тем основаниям, если считаете, что судья лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе настоящего дела. Отвод составу суда имеется? К кому обращаетесь? Ко мне. У нас, кроме вас, тут никого нету. К вам обращаются. К живому мужчине, хозяину, имени Алексея, персона, гражданин там, как вас называете еще? Вы меня признаете живым мужчиной? Ко мне обращайтесь. К вам обращаюсь, к вам. Пока нет. Отводы состава суда имеются? Пока нет. Пока нет? А когда будут? Затрудняюсь ответить. Еще раз повторяю. Под, судеб, под протокол судебного заседания Отвод состава суда имеется по тем основаниям, что судья Медникова лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе настоящего дела. А вы можете подтвердить свои полномочия как судья? Вам что предоставить надо? Ну, тождество? Ну, удостоверение свое. Или... А вы свое на мне предоставили? Я вам тождество свое предоставил. Ну вот я... я вам тоже тождество предоставляю. А есть оно? Есть. Можно на него глянуть? Еще раз спрашиваю, отвод состава сюда имеется? Если вы к живому мужчине Нет. обращаетесь, то... К живому Нет. мужчине обращайтесь. Я слушаю вас. Нет. Не имеется. Отводов не заявлено, самоотводов также не заявлено. Значит, у нас гражданско-профессиональный кодексом предусмотрены гражданские права лиц, участвующих в деле при рассмотрении гражданских дел. Это положить 35, 39, 55, 56, 57. Значит, я вам сейчас их озвучу, вы мне скажете, Понятно вам, непонятны ваши права. Если непонятно, то можете какие-то вопросы задавать. То есть, если что-то непонятно, то сразу можете задавать вопросы. Понятно? Непонятно. Значит, статья 35-я Гражданского процессуального кодекса. Так, 35-я. Телефончик. У нас видео, видео ведется, не переживайте. Видеозапись мне, ведется. Мне предоставите? Конечно. Поэтому не отвлекайтесь. Я аудио, видеозапись, все ведется. Так, лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства, участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, спектам, специалистам, забрать катать, в том числе востребований доказательств, давать объяснения можете в письменной, либо в устной форме. Можете проводить любые доводы по всем вопросам, которые возникают при рассмотрении данного ходатайство имейте право возражать против доводов против доводов Отключаем. и ходатайств других лиц участвующих в деле Отключай. выключайте я говорю видеофиксация ведется я, я, видите, я, сам, я, я не видео веду я аудио аудио тоже ведется видите ну, как микрофоны я стоят я хочу вот ну тогда не отвлекайтесь на телефон Хорошо. так получать копию судебных решений и имеете право обжаловаться, дело постановление. Лица, участвующие в деле, даже добросовестно пользуются всеми принадлежащими процессуальными правами. Значит, 39-е. Ну, в данном случае, 39 я статья к вам не применима, потому что мы рассматриваем сейчас восстановление срока, но я вам все равно ее разъясню. Вы персоне разъясняете? В праве... Да? Персоне разъясняете? Да. Истец праве изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер требований, либо отказаться от иска. Ответчик вправе иск признать, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Анна Викторовна, а можно громче, потому что, наверное, плохо слышно. Еще раз 39-ю прочитать. Плохо слышно, да. Истец в праве изменить основания или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, либо отказаться от иска. Ответчик в праве иск признать, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Слышно? Ну, да, более-менее. Благодарю. 55 я 55 Доказательством по делу является полученный, предусмотренным в предусмотренном законном порядке, сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения и рассмотрения дела. Слышно? Слышно? Достаточно. Статья 56 Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Понятно? Непонятно. 57. -я. К вам, обращаюсь к вам. Доказательства подстались сторонами и лицами, участвующими в деле. Также вам разъясняю, что вы имеете право заявить ходатайство из требований доказательства. Кто я? Вы. Ведущие вы. дела этой персоны? Вот, Живой да, мужчина? Да, да, вы. Имени я другого здесь не вижу. Протесты об истребовании вы должны будете указать наименование доказательства, где он находится, что оно может подтвердить и почему данное теста не может быть получено лично вами. Значит, права, предусмотрены гражданским процессуальным кодексом, я вам разъяснила. И имеются какие-то вопросы? Да, у меня есть возражения. Да, соображения или вопросы? Я хочу заявление, заявление вот сейчас заявления. Пере... Вот после того, как вы мне скажете, права вам понятны, мы переходим к когда я вам дам слово высказать, заявление, что Ч -ч -ч -чь хотите. Чьи права? Нет, мне непонятные права. И что вам конкретно непонятно? Ну, вы право персоне объясняли, я живой мужчина. Я живого мужчине отвечаю. Сейчас права понятны, вопросов не имеется. Вот сейчас мы переходим, имеются у вас какие-то либо хататайства, пожалуйста. Заявляйте, что хотите какие-то какие заявления, какие-то пояснения, что-то хотите дать? Давайте. Вот вам Я вам хочу сделать заявление, что в силу части 3 статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации угу. суд правил рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного заседания. Если имени предоставлены средними о причинах неявки в суд, или суд признает эти причины неуважительными. а смысл данной нормы, Право разбирательства гражданского дела происходит в судебном заседании с обязательным извещением участвующих лиц. При этом судебное заседание выступает не только в качестве процессуальной нормы проведения судебного разбирательства, но и является гарантией соблюдения принципов гражданского процессуального права и процессуальных прав участвующих в деле на данной стадии гражданского процесса. Однако без надлежащего извещения участников процесса о времени и месте проведения судебного разбирательства указанной функция судебного заседания не может быть выполнена. Отсюда вытекает необходимость неукоснительного соблюдения установленного гражданским процессуальным доказательством порядка извещений, участвующих в деле лиц, причем в деле должны сохраняться необходимые доказательства, подтверждающие факт их надлежащего извещения. В соответствии с частью 1 статьи 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд законным письмом с уведомлением о вручении судебной повесткой, с уведомлением о вручении и телефонограммой или телеграммой о факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи доставки обеспечивающих фиксирование судебного решения или вызова его прощению адресата. В данном деле, при рассмотрении ознакомления с материалами дела, угу. я не обнаружил указанное доказательство. Так, мы сейчас рассматриваем не дело, а срок вы просили восстановить пропущенный срок в связи с тем, что не было получено решение. Сейчас рассматриваем именно этот вопрос. По существу, мы вашу жалобу на решение судьи. я рассматривает не Билибинский районный суд, а суд округа. Сейчас мы разрешаем вопрос о восстановлении пропущенного срока. Вы указали, что решение до сих пор не получили. Это соответствует действительности? Решение не получили? Решение? Да. Ну, когда я сделал заявление, я получил копию решения. Uh -huh. Когда вы получили копию решения? Когда я получил. Точную дату не помню. Ну, недавно. В феврале. Угу. Uh -huh. Вот. Сейчас насмотрел вопрос о восстановлении сроки, поскольку решение было вынесено давно. Вы просите восстановить срок, чтобы ваша апелляционная жалоба пошла на рассмотрение в вышестоящий суд? Я хочу, чтобы восстановили этот вот. срок. Сейчас разрешается именно этот вопрос, поэтому я и спрашиваю. Подтверждает да, свой ходатайство о том, чтобы суд восстановил вам срок для подачи апелляционной жалобы? Правильно я вас понимаю? Вот. Для того, чтобы разрешить данный вопрос, суду необходимо будет исследовать некоторые материалы дела. Вот. Поэтому я вам сейчас оглашу кое-какие листы дела. Мне к кому? К вам, живому мужчине. Хозяин имени Алексея. Хозяин имени Анну Алексея. Анну Викторову, попрошу, когда он мне обращается, называйте меня так. Пожалуйста. Буду благодарен. Так. Алексея Викторовна, я хочу, чтобы меня так называли. Mm? Я хочу, чтобы меня так называли. Это моя воля. Mm -hmm. Так, лист дела 198. Имеется резолютивная часть решения суда, mm -hmm. на котором были исковые требования удовлетворены полном объеме, э, были взысканы денежные средства. На листах дела 199. 202 имеется решение, уже мотивированное, мотивированное решение 2 года, в котором указано, что мотивированное решение было изготовлено 2 года. Так, имеется лист дела 203, имеется сопроводительное письмо о том, что решение направлялось в адрес в адрес ответчика. Значит, имеется у нас на листах дела 205 конверт о том, что вернулось заказное письмо. Более, сегодня о том, что данное решение было получено у нас отличчиком, в материалах дела не имеется. Значит, суд возвращается к вопросу. Вы настаиваете на своем заявлении о восстановлении срока на подачу операционной жалобы, правильно? Я настаивал на восстановлении срока. Я как живой мужчина, угу. ведущий дела этой персоны. живой мужчина хозяин Милексии. Угу. Что-то еще хотите решить? Вопрос о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы решается судом в совещательной комнате. Вот до удаления в, суд, в совещательную комнату, для разрешения данного конкретного вопроса, что-то хотите еще суду сказать? Я хочу заявить, что на тот момент, когда проходило судебное заседание, угу. живой мужчина находился за пределами Чикосского Тонного округа. Угу. Это материал дела имеется, вы представляете доказательства? Да, и сказать? что физлицо было снято с регистрации. Вот еще, yeah. хотите сказать? еще хочу сказать, что паспорт, по которому удостоверяли личность, был уничтожен из данного в, uh -huh. в ФМС, в миграционную uh -huh. службу МВД. Uh -huh. То есть непонятно, как судом устанавливалась личность персоны. What? Я не понял вашего вопроса. Суду нужно удалиться в совещательную комнату для разрешения вопроса о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы. Еще Вы мои доводы услышали? Я услышала, конечно. Моего ли изъявления? Да. Услышана. Я хочу, чтобы это было приобщено к материалам дела. Протокол судебного здания аудио ведется. Ну, я хочу отменить решение Белибинского районного суда. Сейчас вопрос только... Я не отменяю. Билибинский районный суд не отменяет свое решение. Решение отменяет... Вышестоящая инстанция ⁇ это суд Чукотского автономного округа. Там будет рассматриваться решение об отмене решений Бенебинского районного суда. Сейчас вопрос я разрешаю о срока. Что-то еще по сроку, хотите сказать? Я хочу, чтобы это было решение отменено. И средства в таком-то размере, как рублей и человека, и господство на Я в пользу ЖКХ были, исполнительный лист был отменен, и возврат осуществлен этих денежных угу. средств по а месту их получения. Угу. Суд удаляется в замечательную комнату для принятия решения по вопросу восстановления пропущенного срока на подаче апелляционной жалобы. Решение суда будет оглашено, сейчас у нас правильно? Значит, будет оглашено... Определение такого года. Белининский районный суд составит 1930-го года. Я рекомендую. Будьте любезно, чуть громче. Почастья... Смотри, в открытом судебном заседании в, суда... участие... в отстав... Восстановление пропущенного срока на подачу операционной жалобы на решение Белининского районного суда. Белинский районный суд поступил... Да, и статичка против Пропущенного профессионального срока на подачу эпиляционной жалобы на решение Пелипинского районного суда. В основании заявлено китайского указывает, что срок на подачу апелляционной жалобы на решение Белипенского районного суда профессиональным кодексом ряд принцип Равенства страны. С учетом изложенного суд приходит в публичный срок на подачу эпиляционной жалобы. Представляется всем лицам, участвующим в деле, как присутствующим, так и не присутствующим в судебном Общая высшее суд, приходит к тому, что получение решения суда необходимо признать уважительной причиной пропуска процессуального срока. На основании изложенного вопроса 112, 224 и 225 ГПК РФ определил удовлетворить... ...датайство... ...восстановление пропущенного процессуального срока на подачу апелляционной жалобы на решение Билибинского районного срока... ...восстановить... Срок на подачи пересот жалобы на решение Белигинского районного суда года по гражданскому отделу поиск муниципального предприятия ЖКХ коммунального хозяйства Белигинского муниципального района еще взыскать дождь за... по оплате ЖКХ коммунальных услуг за период в размере на настоящее определение может быть подана частная жалоба в суд Чикотского автономного округа через Пилипинский район в, суд в течение 15 дней за дня вынесения в первой инстанции. Понятно определение? Срок вам восстановит. Ваша жалоба будет направ направлена для осмотрения в уже состоящий суд. Вы да, обращаетесь ко мне как к живому мужчине, да. да. Также я вам разъясняю, что вы имеете право знакомиться с протоколом судебного заседания, который создается в письменной форме, а также с, с аудиозаписью судебного заседания, подавать на нее замечания. Понятно? Я хочу получить эти записи. Заявление, Я... когда вы напишите, получите. Принесите свой носитель, да? С вами Какое время это можно сделать? У нас есть приемные часы, они указаны на нас на обходе. Заявление можно сейчас подать? Можно сейчас подать, заявление. Секретариат? Секретариат. К Анини не, не Дмитриевне? Ах, нет, не К а Дмитриевне, а У нас больше не работает. Значит, судебная седальность заявляется закрытым.